Война окончена, всем спасибо, все свободны. Воображаемый агрессор, который раз уже не стал нападать на свободную от всяких предрассудков Украину, и получается военное положение, срок которого вышел сегодня, псу под хвост. В воздухе повис мой вопрос президенту Порошенко. Продлевать будете? И вот ответ. Сегодня, сейчас, в 14 часов прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в стране. И несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не сильно изменилась. Звучит так, как Ситуация будто хочется продлить, Украины. но бразды продления у депутатов Верховной Рады, а они, устав, наверное, издавать воинственный клич, ушли на каникулы. Несмотря на то, что закон предписывает в условиях военного положения парламенту работать сессионно, Парламент демонстративно ушел в отпуск, депутаты разъехались по заграничных избирательных округах, и теперь президент может вести военное положение только сам своим указом на два дня, но некому даже его будет утвердить. По украинскому телевидению показывают рождественские базары и ледяные скульптуры фламинго. Из военного только про Санту, путь которого традиционно отслеживает Пентагон. Видимо, от греха подальше сани с оленями в воздушное пространство Украины не входили. В общем, один сплошной праздник, и совершенно непонятно, ради чего президент Порошенко целый месяц практически не вылезал из камуфляжа, посещая войска. В направлении укрепления обороноспособности государства сделано уже немало. В частности, усилена противовоздушная оборона. Мы нарастили силы и средства воздушных сил на угрожающих направлениях. Повысилась интенсивность подготовки интенсивность органов управления и войск. В этих войсках журналист британской газеты «Таймс» отыскал боевиков из Чечни. Воюют они в Донбассе на стороне Киева. Батальоном командует человек с седой бородой и, как сказано в статье, длинным кинжалом с инкрустацией смерть сепаратистам. Некоторые бойцы батальона признаются, что получили необходимые навыки в тренировочных лагерях исламского государства в Ираке и Сирии. Добровольцы официально не связаны с украинскими военными, но Киев сейчас критикует за то, что там закрывают глаза на их действия. И кто критикует? Свои же, то есть европейские и американские друзья. Они и военному положению почему-то не обрадовались. Провокация грозной украинской флотилии в Керченском проливе, очевидно, не принесла желаемых результатов. Введение военного положения, которое только ленивый не назвал попыткой Порошенко отсрочить выборы, в итоге вышло половинчатым. Вместо 60 дней — 30. И на выборы, если и повлияет, то скорее уж действующему президенту в минус.